Всем привет! Сегодня производим замену датчика температуры охлаждающей жидкости. Приобрел себе вот такой вот лузар. Прежде чем менять, откручиваем пробочку, сбрасываем давление. И закручиваем ее обратно. Гофру я уже открутил, чтобы она не мешалась. Датчик вытащили из коробочки. Дальше. Потом снимаем разъемы. Берем головку на 19 удлиненную и начинаем откручивать. Так. Быстрым движением руки Хоп. вставляем новый датчик. Вылилось грамм пятнадцать-двадцать, не больше. Дальше закручиваем. Самое главное не пересердствовать. Хорош. Ставим назад фишки. Хоп. Хоп. Все.